Фасолевый суп – это не только вкусное, но и очень питательное первое блюдо, приготовленное с колбасой, оно становится еще более сытным, поэтому может с успехом заменить и второе. Предлагаю вашему вниманию рецепт приготовления фасолевого супа с колбасой. Фасолевый суп – это само по себе вкусно, а приготовленный с колбасой – вообще объедение. Это блюдо можно подавать с черным хлебом или гренками. Необходимые ингредиенты – досмотревшим ролик до конца. 1. Морковь мелко нарезаем или натираем на бурочной терке. 2. Лук и чеснок тоже мелко нарезаем. 3. Затем обжариваем морковь, лук и чеснок на сковороде с растительным маслом. 4. Измельчаем сельдерей, добавляем его в сковороду. Ставим лайк и подписываемся. 5. Далее вливаем к овощам белое вино, жарим все 3-4 минуты. 6. Тем временем кубиками нарезаем колбасу, добавляем к овощам, можно также добавить мелко нарезанный лук пари, тушим до готовности. 7. Нашинковываем или мелко нарезаем капусту. 8. Кладем ее в кастрюлю, заливаем 1 литром бульона и ставим на огонь. 9. В кипящий бульон добавляем промытую консервированную фасоль и обжаренные с колбасой овощи, солим, перчим, тщательно перемешиваем все компоненты, оставляем тушиться на слабом огне примерно 20 минут. 10. Фасолевый суп с колбасой готов. Приятного аппетита! Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Как и обещали, расскажем ингредиенты консервированная фасоль в собственном соку 2 штуки в банках капуста четверть части морковь 2 штуки лук репчатый одна штука чеснок 2 зубчика стебель сельдерея одна штука колбаса 300 грамм куриный бульон 1 литр вино белое сухое 100 миллилитров зелень по вкусу соль по вкусу перец по вкусу количество порций 8 10 не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Всем приятного аппетита, жду вас снова.